Добрый день, Севастополь. В студии Фурпост Реактор. Выборы в Турции президентские обсуждаем сегодня. События оказывают влияние и на весь регион, и в частности на Россию, и на Севастополь в том числе, потому что в Севастополе у России проходит с Турцией морская граница. Сегодня в студии доктор политических наук Александр Ирхин, заведующий кафедрой политической науки СевГУ, Наталья Демешко. Кандидат политических наук и доцент кафедры политической науки СЕВГУ. И я себя представлю, Сергей Абрамов, аспирант той самой кафедры политической науки СЕВГУ. И у нас будет сегодня на включении Кирилл Нагорняк, соискатель нашей кафедры политической науки СЕВГУ. Наша кафедра, видите, дорогие друзья, задает тон в анализе внешней политики России в регионе и в мире в том числе. Добрый день. Итак, давайте мы начнем вот с чего, значит, прошли в Турции выборы президента первый тур 14 мая, и мы имеем с вами двух, двух лидеров: да, действующий президент Реджеп Тайпер Даган набрал 49 да, данные на экране процентов. Это за него проголосовали Турки и Кемаль. Кылыч Дороглу, его оппозиционный конкурент 44,89%. Почти 50 на 50. Александр, ваше мнение, что мы увидели? Это действительно мы как бы стали свидетелем демократической процедуры? Вот такие выборы, такие, такие результаты. Второй тур нас ожидает 28 мая. В том числе в том числе демократической процедуры, но это и глубокий раскол. Турецкого общества, и о нем мы поговорим, это и внешние проекции Объединенного Запада и Объединенного Востока на Турции, это глубокие ожидания двух разных Турций, связанных с тем, что ну, Турция разделенное государство, разделенное, и я бы здесь, применяя логику сравнительной политологии, сравнил эти выборы с украинскими выборами 2004 того года. То есть это цивилизационный раскол. И куда дальше пойдет Турция, на чьей стороне окажется турецкий ресурс и в экономике, и в геополитике, и в других направлениях, будет формировать безопасность всего. Юга России. И э, в этом плане современная Турция для нас это не проблема э, водной границы, или не только проблема водной границы, это не проблема чего-то далекого. Э, Турция с 2014 э, по 2019 год э, так, между прочим, позволяла нам обходить изоляцию Крыма, товарную изоляцию. То есть, несмотря на такой идеализм внешней политики, несмотря на заявление о поддержке крымско-татарских турок, там, э, и так далее, а так далее, на уровне реальной политики Турция играла на стороне России, вот в, в этом жестком мире изоляции Крыма, когда в первые годы воссоединения и интеграции Республики Крым и города Севастополя в Россию было достаточно тяжело, были исключены все товарные энергетические цепочки, которые раньше снабжали Крым, Турция помогала, вдумайтесь, нам преодолеть эту изоляцию. Но что сейчас для нас Турция uh, только три самых главных фактора, не конкретизируя все остальные. Первое, это обход западных санкций. То есть, то, что раньше было в масштабе Крыма, сейчас делается в рамках большой России, естественно, и тогда и сейчас Турция на этом зарабатывает. Это ее интересы, но это совпадение с нашими интересами. Второе, это продолжение экспорта наших углеводородных ресурсов. Та модель экономики, которая сформировалась еще в 70-е годы, как периферия а затем доминировала и развивалась. России как энергетическая держава, и сейчас она все больше трансформируется, но, как вы понимаете, трансформация, любая в этом плане, в таком масштабе, она весьма болезненная. Так вот, Турция, исходя из своей логики хаба, она продолжает нам помогать получать ресурсы, которые нам критически необходимы для перестройки, для модернизации. Ну и третье, для нас самое главное, Турция сейчас это держатель ключей от Черноморских проливов. Мы не видим сейчас угрозы с моря, и это благодаря Турции, благодаря по Эрдогану. Вот все это работает пока Эрдоган у власти. Клыч Дороглу, он предлагает совершенно другую модель, и я не верю, что он не будет ее реализовывать. То есть в этом плане даже предвыборные тезисы, которые проскакивали с антироссийским лоском у этого политика, говорили о том, что он изменит внешнюю политику, и модель безопасности Турции на 180 градусов. И здесь нужно понимать, что Турция как последовательный член НАТО, как союзник НАТО, как переводчик интересов НАТО в Черноморском, Каспийском регионе, это клыч дороглу». Турция с высоким пониманием национальных интересов, Турция со своей точкой зрения, Турция неудобный союзник в рамках НАТО, капризный союзник для нас, но это все-таки союзник, когда Турция, используя свое уникальное географическое положение, уравновешивает Запад за счет России и уравновешивает Россию за счет Запада и выигрывает на этих противоречиях. И это Эрдоган. Um и это Эрдоган да и при этом Эрдоган это так скажем а равноудаленная политика и от России и от Запада то есть он балансирует и делает это виртуозно, при этом конструирует положительный имидж через украинский кризис через непризнание воссоединения Крыма с Россией поскольку Эрдоган сейчас позиционируется как главный медиатор как посредник между Россией и Украиной и даже зерновая сделка представлена как не побега победа турции а, в данном процессе и вот турецкие медиа всячески это тоже подхватывают особенно прагосударственные а, всячески позиционируют победы внешнеполитические риджепа таипа эрдогана поскольку акцент в его предвыборной агитации сделан а, был именно на этом а, как раз таки его оппонент компонент калыч Дороглу он наоборот делал акцент на внутренних проблемах которые существуют связанные с экономической социальными проблемами в том числе играл и на трагедии турецкого народа а именно непосредственно на, на землетрясение 2023 года отмечая что из-за коррупционных схем из-за политики эрдогана так скажем не соблюдались определенные требования в строительстве, и это вызвало массовые разрушения. Он активно выступает против Эрдогана и его политики внутриполитической. И тут очень любопытный факт, что он именуется как раз-таки турецким Ганди. Почему? Потому что он в 2017 году организовал и возглавлял марш справедливости, который был направлен на противодействия, внесения конституционных правок, которые были приняты после попытки государственного переворота в 2016 году. И в этом плане он достаточно сильный игрок, сильная политическая фигура. И я думаю, что игра будет продолжаться, и ставки будут только расти. Ну, смотрите, Наташ, ну ты наверняка следила за первым туром выборов. Не было ли ощущения, что э, мы увидели, по большому счету, если в медийном плоскость смотреть, такую внятную, э, красивую, интеллигентную, пусть иногда переходящую за какие-то грани, но тем не менее, дискуссию, э, дискуссию политическую дискуссию, Безусловно. борьбу двух проектов, чего мы... Но и в России не видим, и на, в ряде постсоветских стран мы этого не видим. А вот в Турции мы это увидели. То, о чем вот Александр говорил сейчас только что, про, что это э, такие, да, столкновения двух цивилизационных проектов на, на, на примере турецких так выборов. Да, мы, мы увидели и в медийной плоскости вот эту дискуссию этих двух цивилизационных проектов. Конечно, и тут стоит понимать, что Кылыч Дараглу, это компромиссная фигура оппозиции, долго принималось решение относительно того, кто... Будет выступать от позиции Кандидаты были различные, в том числе и мэры а, таких ключевых турецких а, городов, как Анкара и, соответственно, Стамбул. А, Но выбор пал именно на Кылыч Дараглу, поскольку он возглавляет Республиканскую народную партию. Тут стоит отметить, что это старейшая а, турецкая партия, которая была создана Кемалем Ататюрком. А, и здесь Определенный символизм Кемаль Калыч-Дараглу и Кемаль Ататюрки, он полностью в том числе использует образ отца нации и даже тезис «Мир в государстве, мир во всем мире» также использован в данной избирательной кампании. И еще символизм есть в том, что Эрдоган в одной из своих предвыборных речей, он сказал «Бай-бай, Кемаль». Ну, как бы, э, до свидания, все, весь ваш вот этот кемолизм, и то, что тебя то касается конкретно э, кылыш и твоего предшественника. Конечно, потому что Турецкая республика и Эрдоган всячески продвигает тезис о Новой Турции, отходя от тех идей, которые были заложены изначально Ататюркам. Давайте про двух этих лидеров поговорим, Александр. Вот э, Эрдоган. Что такое Эрдоган? Мы знаем про него, что он всю жизнь занимается политикой. Что, что важно сегодня понимать про него? Он, он, он преодолел множество попыток госпереворотов, покушений на себя. Он устоял и удержал власть. Он посидел в тюрьме? Посидел в тюрьме, идеи. кстати. Вот забывают у нас сейчас об этом. Да. На общем уровне это один из самых сильных политиков сегодняшнего политического мира. Его политическая биография она настолько трудна, настолько же и успешна. И здесь он начинал мэром Стамбула в 90-е годы. Он был возглавлял молодежное крыло партии Благоденствия. Нижмунтина Эрбакана в 90-е годы. Он посидел в тюрьме за свои взгляды. Он вышел из тюрьмы. Он основал партию. На протяжении там, десятилетий все исламистские партии в Турции они запрещались, закрывались. Военные перевороты проходили, и, в принципе, в 1997 году был предпоследний мягкий военный переворот, и последнюю партию благоденствия ее ликвидировали, военные запретили. То есть генералы пришли к президенту, к лидеру государства, и сказали о том, что вы должны уйти в отставку, вот такие-то требования. Ну, Турция в на востоке сильны две элиты это элита меча и элита религиозная элита элита ислама. То есть в этом плане по Кстати говоря, Эрдоган-то и смог поднять снова на эм, уровень высокого авторитета силу вот этой мусульманской части. Это традиционная Поль... смена для Поль... Востока. Анастомизм. Это да. тради, традиционные, веками устоявшиеся вот, представители двух главных конкурирующих элит. Дальше, в 2001 году Реджептейб Эрдоган он основывает партию справедливости и развития Адалетвия Калкинма, (патиси) И эта партия в 2000 в 2002 году выигрывают выборы. Кстати говоря, в этом же году Кемаль Келыч Дараглу проходит по спискам Республиканской народной партии Великое национальное собрание Турции. То есть примерно их конкуренция, как политических лидеров, да, она начинает выкристаллизовываться в 2002 году. Дальше, в 2003 году он становится премьер-министром, и пока существует дореформенная парламентско-президентская республика, он был премьер-министром в Турции, и он за 20-летний вот этот срок, с 2003 года, преображает Турцию. Ну, несколько таких тезисов. После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки создали, ну, ручное управление, механизм ручного управления Турции, Поставив под контроль военных, экономику, внешнюю политику, следовательно, и внутреннюю политику. Потому что на Востоке проекция внутренней политики – это производная внешней политики. И э, всю финансовую систему, и даже подготовку элиты. Вот за эти 20 лет... Э, Эрдоган постепенно сначала отодвигал военных. Каждый год возбуждались уголовные дела. Он вот этот самый уязвимый источник, самый существенный с точки зрения Америки, источник управления исламским, пусть даже модерни, таким модернизированным государством, как Турция, он ликвидировал. В итоге в 2016 году не удался этот военный переворот. Эрдоган отрезал эту пуповину. Но вот этот механизм через четыре ключевых ключевых факторов влияния на турцию он 50 лет работал и то что сделал эрдоган он позволил впоследствии реализовывать свою более национально независимую внешнюю политику, и построить совершенно другую экономическую модель. Турция взлетела, взлетела по машиностроению, по военно-промышленному комплексу. Там создан, несмотря на малый объем рынка, нехваток, нехватки энергетических ресурсов, которая, кстати, преодолевается сейчас довольно успешно, создал свою экономическую модель, связанную с высокими технологиями. Ну, вдумайтесь, до 2002 года турецкая армия зависела на 90%, от внешних поставок. Сейчас на 85% Турция независимо от военных поставок, более того, она является экспортером своих военных технологий. Ну Мы это видим на Украине. Что касается Украины, это отдельный вопрос. И здесь э, турецкая историческая политика присутствует, э, начиная с 17 века у нас столкновение на украинском пространстве именно с Османской империей. Пока мы не вытеснили э, османов э, с Северного Причерноморья, у нас эти притирки от конфликта к сотрудничеству продолжались всегда. То есть в этом плане это отдельная история. Вот такой режепта и Пардоган. И повторюсь, это один из сильнейших политиков не только Турции, всего мира. Что касается Кылыч дараглу это абсолютная противоположность, абсолютно другие... Политические тезисы, связанные с тем, что Турция должна оставаться частью Запада э, в альянсных обязательствах. Турция должна стать полноправным членом ЕС или стремиться к этому. Турция должна повернуть свою внешнюю политику опять на кемалийские рельсы и в этом плане показать России, что Турция является членом НАТО и э, осечь все российские элементы влияния на турецкое общество. Но они объективно есть. Есть, но они не, не, не, связаны с нашей экономикой, да, с нашими высокотехнологичными проектами и так далее. И так далее. Но я повторюсь, э, Кылыч дорогу приходит в большую политику э, в 2002 году, э, в этом же году партия справедливости и развития побеждает на выборах. Побеждает на выборах. Их конкуренция э, 21 год. И к этой битве они шли 21 год. По, по крайней мере, э, э, лидер Республиканской народной партии. Наташ, если говорить про Калыч-Дараглу и про, про Эрдогана, и про, этот, про эту борьбу двух лидеров, я бы хотел, чтобы мы обсудили аспект религиозный. Ведь Эрдоган — это человек, который он не только вернул в повестку мусульманскую идею внутри Турции, он постоянно совершает намаз, он молится, это все публично, он знает там священные тексты, он их произносит, и в этом есть вот какая идея да? Он по сути говорит своей риторикой, что мы за тот проект, мы верим в то, что на самом деле человека создал Бог и дальше поставил его там управлять народами, государствами, племенами. Мы за этот путь развития, мы принимаем эту модель, а не вашу вот эту западную, которая говорит, что человек произошел от обезьяны там, и так далее. Мы не обезьяны, мы божьи творение. Вот... На этих выборах вот эта история в столкновении двух противоборствующих лидеров, она как медийно проявляется? Я бы хотела отметить тот факт, что в настоящий момент Турецкая Республика существует на трех концептуальных идеях нео-исламизма, нео, -исламизма, нео антиюркизма и неоосманизма. Безусловно, это отражается и в информационной повестке. Эрдоган достаточно активно использовал и социальные сети, и интернет, и различные государственные структуры для конструирования своего положительного образа. Причем это делал не только в ходе выборов, но и на протяжении нахождения... На должности президента Турецкой Республики, все верно, снято достаточно большое количество роликов, связанных как раз-таки с религиозными мотивами, в том числе используется определенный такой нарратив того, что он своеобразный также отец нации, лидер нации. Это было связано с попыткой государственного переворота 2016 года, и он всячески это использует достаточно успешно. Создан некий пантеон героев, которые погибли за Раджепа, Таипа, Эрдогана и за его правление. И колоссальное количество роликов существует в турецком медийном пространстве, которые показывают Эрдогана, который молится и демонстрируется, как как раз-таки события 2016 года. То и есть он представляется этом, символом. И при этом он строитель Турции европейской, ведь это так не и Сереж, западные технологии. И в и... двух претендентах на президентство столкнулись две модернизации если уходить в некую глубокую науку две* модели модернизации и вот первая модель это консервативная модернизация консервативная модернизация ну, здесь мы знаете, попадаем в ошибку западноцентричности пытаясь объяснить природу Турции. Можем говорить о неких традиционных ценностях Турции, которые связаны с религией, собственным путем, с максимальным использованием собственной географии для пользы Турции. А география уникальная. Это и огромное преимущество и проклятие одновременно. То есть здесь нужно так виртуозно играть для того, чтобы оставаться на плаву. Это, по сути дела, большой полуостров между Черным и Средиземным морями. Это ключевой перекресток сейчас мировой экономики и мировой торговли и э, транзита военных грузов и военной силы. То есть, в этом плане вот эта консервативная модернизация последних 20 лет, но, ну, к слову, она началась еще до Эрдогана с, с перерывами, когда э, он ликвидировал э, Поселение бедноты вокруг крупных городов Генжиконду, когда он вывел э, в, э, в качестве... Восстановил свобод... справедливость, по большому счету. Да, да, да. и да. он заявлял о справедливом миропорядке. Да. Да, и это и во внутренней, и во внешней политике. То, mm -hmm. что раньше, кстати, наш президент постулировал во внутренней, во внешней политике, mm -hmm. сейчас перехватил Эрдоган. И в этом плане он изменил распределение богатства национального внутри Турции, ликвидировав вот ту бедность. Хотя сейчас экономика Турции, как и экономика всего мира, находится в кризисе. То есть в этом плане это одна модель модернизации, на которую ориентируется часть турецкого населения, связанная не с крупными городами, а, а с периферийными городами, поселениями, с деревней, с традиционной Турции, да, с традиционной постосманской империей, mm -hmm. я бы сказал. Да? И другая модель модернизация, олицетворяющая Кылыч Роглу, это вопрос западной модернизации, догоняющей модернизации, и которая делается... Да, которая как производная западные ценности, Свободу которая делается на западные вот деньги это. и по западным рекомендациям. То есть вы именно. развиваете вот это, а вот это не развиваете. Это было после Второй мировой войны. Турции давали деньги и говорили, что э, кратчайший путь к вашей э, индустрии это развитие сельского хозяйства. И Турция развивала сельское хозяйство, и не развивала собственную индустрию, попадала в мешок долговой зависимости. Этот мешок долговой зависимости существовал до Эрдогана сильнейшим путем, то есть не вкладывались в самодостаточность, в и в ключевых отраслях, что полностью перевернул Эрдоган. Это две разные модели, два разных электората, два разных пути, в том числе имеющих цивилизационное измерение. Конечно, и Кылыч Дороглу всячески делает акцент на том, что в Турции отсутствуют демократические ценности, что необходимо вернуть а, конституцию, которая была до принятия поправок, Но что необходимо, дискурс, конечно, вот. ограничить один один. А, как раз-таки возможности президента и так далее. И он всячески это, так скажем, использовал и в своей предвыборной агитации. А, при этом... А, что интересно, у него достаточно размытые тезисы относительно а, внешней политики, несмотря на то, что он делает достаточно громкие замечания. И при этом антироссийские заявления звучат уже перед выборами. Он просто, наверное, не прочитал внимательно рекомендации. Вот эти, Нет, я думаю, что это игра на этот электорат. А. Это, скорее всего, определенные да, технологии избирательные, которые были связаны сначала с тем, чтобы добиться наибольшего количества поддержки, а, плюс... А, вот эти заявления о том, что Турции необходимо а, напомнить России, что она... А входит в НАТО и так далее, при этом не коррелируется абсолютно с теми тезисами, которые также выдвигались данным кандидатом в президенты, а именно он отмечал, что Турция должна сохранять свою посредническую функцию, должна сохранить свои отношения с Россией, как ни странно, в том числе отмечал, что конвенция Монтрео должна соблюдаться и так далее, но это все популизм, на мой взгляд, то есть это возможность получить наибольшее количество поддержки электора при этом, конечно же, вот эти тезисы, связанные с прозападным курсом и так далее, выглядят более органично в Что данном плане. Что интересно, на территории России во время голосования в первом туре, граждане Турции, проживающие на территории России, отдали предпочтение оппозиционному кандидату. Давайте тогда, у нас есть картинка. Как, как голосовали, смотрите, значит, граждане Турции, проживающие на постсоветском пространстве. Да, мы видим, что за, значит, Кемаля кылыш дорогло, отдали в России 54,7 турок. Остальное постсоветское пространство, оно... Ну, в принципе, схоже где-то там, условно, до да, 50 на 50, на Украине -то мы видим, да, 50-59. Кстати говоря, вот, вот, так, вот такой расклад, вот, вот такое мнение граждан постсоветских стран по турецкой истории, по турецким выборам, в принципе, более-менее консолидированное, то есть, в принципе, нет явных таких перекосов, но... Наверное, я не знаю, схожие, схожие результаты Украина и Грузия демонстрируют, да? А, а, Кыргызстан а, в большом отрыве за, за Эрдогана. Но все-таки о чем это говорит? О чем? Все-таки у нас менталитет еще сохраняется, какой-то общий. У нас есть какая-то. Нет, Александр? Нет, если мы попробуем найти здесь определенную закономерность, мы увидим, что Грузия и Украина голосуют за оппозицию. Почему? Потому что в этом плане Эрдоган он играет на постсоветском пространстве роль такого медиатора собственных интересов. И отчасти, отчасти противостоит Западу. Да. Отчасти он, он, блокирует, он блокирует движение Запада и, и распространение его влияния в, той, в том объеме, который ждут элиты и население, в том числе турецкое население, населения на этих территориях. То есть они как раз за то, чтобы вот турецкую прокладку, турецкий фильтр западных интересов отсюда убрать. И они хлынули сюда. Это, безусловно, играет против наших интересов. Меня, знаете, заинтересовала Тюркская пятерка, организация турец... Тюркских государств, ну, да, турецком Турецких государств. это одно слово. То есть в этом плане, посмотрите, здесь тоже единства нет. Кыргызстан голосует за Эрдогана. Понятно, что за этим проектом стоит Турция. Ну тот же Казахстан. Казахстан голосует за Калыч-Дараглу. Знаете, с чем это может быть связано? То есть, так или иначе, голосуют за Эрдогана, но чем сильнее государство в этой пятерке, тем больше оно противостоит. Оно вовлекается в турецкую орбиту, но при этом противостоит турецкому влиянию. Казахстан сам претендует на роль лидера в тюркском мире. И в этом плане для них был бы выгоднее Калыч-Дараглу. И в этом плане турки, которые эти государства, понимают, что здесь гораздо больше бы они получали и зарабатывали, если бы Казахстан имел больше вес в этих проектах. Но ну, я думаю, кстати говоря, что, переходя плавно к турецкому влиянию на постсоветском пространстве, пантюркизм будет присутствовать как у Кылыч-Дараглу, Эр... так и у Эрдогана. В этом плане как раз таки нет противоречий в вот этих прозах. Турция прозападная или Турция с, со своими национальными интересами в приоритете национальных интересов. Дело в том, что, как ни странно, как ни странно, созданная Эрдоганом инфраструктура в тюркском мире с легкостью впишется в западную экспансию, когда Турция станет всего лишь проведником национальных интересов. Ну, то есть, став, конечно, конечно, то есть, став просто инфраструктурой НАТО. Да, Евросоюза, да, да. Длинная рукой Евросоюза в гуманитарных проектах, Тут стоит и так отметить. далее. Да, что тюркский проект, скорее всего, сохранится, но при этом, конечно же, будут определенные поправки. В каком смысле? В настоящий момент что Дароглу сделал заявление, что не Восток, не завод, это тюркский путь и представил маршрут из Турции в Китай не знаю, что я не знаю, что я не образом меняется архитектура тюркского мира, mm -hmm. меняются те проекты, которые были заложены организацией тюркских государств, безусловно, и меняется вот эта модель две... Два, два государства, один народ, которая была связана с э, турецко-азербайджанскими отношениями, поэтому безусловно вот эти вот изменения, скорее всего, будут присутствовать. Если говорить про тюркский мир, то здесь безусловно, э, ну так скажем, лидерство существует. Э, Эрдогана и его проекта, связано это в большей степени с, так скажем, амбициями внешнеполитическими. Кылыч Дараглу, наоборот, играет на определенной усталости от имперских амбиций населения, и, в общем-то, активно это использует. Вот здесь тоже интересный тезис, пока как рассматриваем карту. Да? Посмотрите, в абсолютных цифрах выиграл Эрдоган, и мне кажется, он выиграл за счет а, самых а, крупных общин в европейских государствах. Это прежде всего немецкая и французская а, общины а, турок. И в этом плане а, турки в Западной Европе голосуют за курс Эрдогана. Турки на постсоветском пространстве голосуют за Калыч Дорогу. И это если мы логика. придем Если мир придет к некому разделению Европы, по цивилизационным проектам. И если России удастся вокруг себя начать формировать какой-то проект, то вот, он, то, то вот они и союзники этого проекта. Часть Западной Европы, Турция, Турция Эрдогана. Турция Эрдогана, да, наша, наша Средняя Азия, там закавказя и так далее. Давайте мы дадим слово Кириллу Нагорнику про ролик про разделенную Турцию. Давайте послушаем и перейдем к обсуждению дальнейшей нашей истории. Коллеги, ну в первую очередь мы должны сказать, что власть Турции не монолитна. Мы это понимаем, это везде на земле. И сама по себе элита Турции, она разделена, разделена на западно ориентированную, либо западноцентристскую, это кемалисты, белые турки, старые турки, они очень долго держали власть, и они нацелены на то, чтобы на самом деле стать ну, как бы, там, периферийной там, частью системы, или части периферии, как бы либерально-демократической системы, там, вот так вот. или периферии в конце концов Евросоюза, вот так будет понятней. Понятно, это светская Турция, и они борются за то, что уже борются там, с конца 80-х, чтобы стать частью Европейского Союза. Да, очень долго они там борются на самом деле. И есть другая Турция. Это те, которые пытаются воссоздать Турцию как региональную державу. Как раз таки это и есть партия справедливости и развития. Так вот, дело в том, что ну, Турция член НАТО, скажется, с 1949 года, так вот просто вспоминаю, и дело в том, что военные очень долгое время были регуляторами вот раз-таки той самой советской Турции. Как только у Турции появлялся самостоятельный проект, то военные его просто сносили через военный переворот. Это было три раза. Даже последняя попытка 2016 года как раз-таки попытка уничтожить самостоятельный проект Турции. Вот поверьте, если бы сейчас Турция была периферией Европы, да, там частью Европейского союза, ну, конечно, бы они, скорее всего, были против России максимально. Но когда Турция является самостоятельной самостоятельным проектом, как вот мы видим сейчас, то, конечно, она направлена на развитие отношений с Россией. Так вот, в чем является феномен Эрдогана Дело в том, что вот это самостоятельный проект, его партия, это самостоятельный проект, и они пришли к власти с 2002 года, и они не дали возможности ни Западу, ни военным ну сбить их, то есть не укрепили власть. Они полностью подчинили себе верхушку военных. Они изменили Конституционный суд, который тоже был гарантием как, свет Турции. Они в 2013 году там, и в 2007 году победили э, во всех попытках цветных революций. То есть Радже Пардаган просто обладает э, технологией противодействия переворотам. Они укрепили власть. У них есть собственная идеология. С 2010 -го года Турция... Во внешней политике заявила о том, что теперь Турция это региональная держава. То есть ну, нам понятно, что вот просто так вот Эрдоган не сдаст свою власть. И то, что сейчас происходит, это такая большая игра, 50 на 50 практически, да. но в конце концов демократическим путем победит Эрдоган. И это будет так, потому что большинство населения за него. Ну вот Кирилл говорит, что Эрдоган умеет противостоять цветным революциям. Давайте буквально там, коротко попробуем, Александр, вы некоторое время... Да. Да. Кирилл Иванович специалист э, и готовит диссертацию по технологиям противодействия цветным революциям и государственным переворотам на постсоветском пространстве. И в этом плане он вывел определенную уникальную методологию, увидел ее, вернее, на Западе и увидел э, особенности э, методики успешного противостояния, в том числе э, на полигоне Турции, на Белоруссии ну, и так далее. То есть в этом плане э, здесь... Э, я соглашусь со всем, что он сказал, с одним эти технологии постоянно модернизируются. И ни одна из сторон, ни Турция калыч дарагло ни Турция Эрдогана не готовы будут принять с высочайшей степенью вероятности свое поражение. Они разделены примерно 50 на 50. А это, и Запад, это означает, что и Запад в этом случае делает третью попытку смещения Эрдогана. Первая попытка таксим 2013 год, площадь таксим, вторая попытка военный переворот, третья попытка электоральные выборы президента. Буд, буд, будет либо дожимать ситуацию с, в конституционном поле, либо поджигать. Серьезно? То есть цветная революция вполне Ну, то, реальна. это прогноз. С высокой степенью, с высочайшей степенью вероятности. То есть, независимо от исхода выборов, мы... Ни одна из сторон не готова будет принять свое поражение. С высокой долей вероятности мы можем ожидать начала революции в Турции с высокой степенью вероятности, с высочайшей, исходя из того анализа, который мы сегодня за этим столом сделали. Внутренний раскол глубочайший, это цивилизационный раскол, да? и я привожу пример выборов президента Украины в 2004 году. Глубочайший раскол, третий этап выборов, который уже неконституционен, это уже означает проигрыш. И столкновение внешних проектов, если подниматься еще на более высокий уровень, это столкновение двух проектов глобализации, которые сейчас стал в Турции, китайского проекта «Пояс и путь» и американского проекта «Большой, «Новый большой черноморский регион». Это тот проект, который два месяца назад начал обсуждаться в Конгрессе США. И там разу, включающий размывание конвенции Монтрео, беспрепятственное проникновение в черноморский регион, оттуда в Среднюю Азию. Это два проекта глобализации. Понимаете, внутренний раскол, внешние проекции, Полное несогласие и несуществование логики и формулы компромисса предполагает, что ни одна из сторон не за пределами Турции, ни внутри Турции не примет свое поражение. Даже тот уровень публичной внятной дискуссии в ходе предвыборной кампании не может служить фактором того, что у них есть точки для скажем так, не, не кровавого выхода из этой ситуации. Я их пока не увидел. Слишком два разных проекта. Они диаметрально противоположны. И за ними стоят внешние силы. Давайте теперь так. Небольшой прогноз. Если побеждает Эрдоган, то что для России, что с конвенцией Монтрео, это ключевая история для нас, для Севастополя, для да, обсудить Черноморского флота. По сути дела, это фактор внутренней политики для нас. Да. И в этом плане проекция тех кто Тенденции, которые заложены, будут продолжены. Эрдоган продолжит уравновешивать Запад за счет России и уравновешивать Россию за счет Запада, получая свои внутриполитические, экономические и внешнеполитические ну, дивиденды. Конечно, Конвенция Монтрео думаю, будет существовать. Здесь давайте так, немножко теории, если есть время. Конвенция Монтрео позволяет держать Анкаре ключи от них, то есть суверенитет над проливами. Несмотря на то, что она международная. И действует аж с 1936 года. Кстати, это самый продолжительный с 1774 года режим Черноморских проливов. И на это американцы давят. Но суверенитет над проливами означает суверенитет Турции. И это проект Эрдогана. Суверенитет Турции. Суверенитет для России над Северным Причерноморьем – это суверенитет над Крымом. Вот это формула мира и формула нашего компромисса, формула в регионе, формула, нашего, формула мира в Черноморском регионе и формула нашего компромисса с Турцией. Если же побеждает Калыч Дароглус, да. соответственно, все ресурсы, которыми обладает Турецкая Республика, становятся частью инфраструктуры Запада и реализуются в качестве западного проекта, что, конечно, угрожает национальным интересам России и Черноморскому региону в частности. Ту архитектуре, которая сложилась в Черноморском регионе. Нет ли у вас ощущения, что пример... Выборов президентских в Турции для России это некая, может быть, в какой-то части демонстрация того, как можно использовать западные деньги, использовать западные технологии, но при этом оставаться собой не копировать, я имею в виду проект Эрдогана, не копировать чуждый способ поведения, существования, не переносить западную там, систему ценностей на внутреннюю политику и вообще на вектор развития страны и создавать новый региональный центр. И становиться крупным э, игроком в международных отношениях. Ну, часть из этих тезисов я бы опустил. Почему? Потому что мы не опускались на уровень Турции в плане своих ресурсов. То есть, все-таки в 1991 году у нас падение было меньше, чем у Турции в 1923 году. Я не говорю даже о 1920 году. Там был промежуточный сербский мирный договор, и от современной Турции оставалось 20%. И, кстати говоря, проливы сразу же переходили под международное управление. То есть, от Турции ничего бы не оставалось. Дальше о освободительное движение, современная Турция, Лазанский мирный договор и так далее. То есть в этом плане отчасти да. Но мы не даже в самые смутные времена своей слабости, в 90-е годы, не переставали быть региональной и мировой державой, секторальным лидерством в военном плане, прежде всего. Та ядерная отряда, которая осталась нам в наследство от советской цивилизации, она спасает Россию до сих пор и спасала в 90-е. То есть в этом контексте совершенно соглашусь с вашими тезисами, когда вопрос касается... Отсутствие попыток стать частью чужого проекта. То есть Турция Эрдогана – это а, отвержение этих попыток и поворот внутрь себя, внутрь своих, а, своего исторического наследия и экономических возможностей, неполовинчатых решений. При этом, оставаясь а, авиационным хабом между Востоком и Западом, а сейчас Путин там будет строить и газовый хаб, то есть и энергетическим хабом являясь для западного мира. Вот такой вот проект. Спасибо большое. Это была программа For реактор Reactor. Обсуждали выборы в Турции. Дорогие друзья, увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.